По мотивам русских народных сказок, с использованием современных музыкальных композиций, за помощь в озвучке, спасибо ей. Ну, ты понял. Ну, да, я понял, понял. Какие-то слова произносятся часто. Редко это правда. Мы не знали друг друга до этого лета, мы болтались по свету, земле и воде. Ну здравствуй, как же я рад нашей встрече. Так много Мечтать хочу тебе что, сказать, когда может поужинаем решено. сегодня? И добрый вечер! Вечером, в, среду. в этот прекрасный вечер я приготовил для тебя больше особенного. Не не стесняйся. Спасибо тебе огромное. Два-два безумных дня, три бессонных ночи. Какие то и слова произносятся часто, редко за правду, но все их жаждут. Ты все все время загадками говоришь, я, конечно, тоже как бы не пальцем делана. Будь моей женой. Да ты меня смущаешь. Я тебя слышу, я знаю, да. А. Да да. Превращайся Прощай, oh, yeah. <с hiçbir verbal phenomenon> мой юный друг Не сложилось у нас Не получилось Свободно пока. <по -по -по -пока, -пока. <по -по пока, пока, пока Пока, пока, пока Пока все будет хорошо. Ты будешь моим мужем, Стефон. <связывая> Голодные большие глаза. Моя температура растет. Никто уже не сможет назад. Нам остается только вперед. Ты любишь конфеты и комаров. Ёптый.